тракус первый ладно у нас неправильный ход ладно. постараюсь как-то говорить так давай тут все князь у вас и я уже жду всех яр и мне твои ха на еще не произошло нового в снова есть сурная входная. Аквас, пятый. Таркус, шестой. И... Хаус. Да неужели седьмой? Три. Пока что три букука. Напиши комментарии, сколько их уже. Нет, по по вздобу. И последний бой. Давайте вот тот же плюс еще. Для преимущество? Чайна, Трокс. Макатаур бой. Макатавр наполен. Сто джи. Ии. Когда 3Х, то у нас будет больше G сил. Там еще 3Х запасная штука. Вот оно. 4, 5, 6. Давай, 7. Прием уже 7. Все готово. Ну, наконец-то 100 блин не заходи давай сразу играть я бы докажу что ты самый сильный бакуган браво бакуган араву баку баку браво а, баку браво баку Бакуган. Я не но гордость а Вау, я мы сиптандуст на-а-а, а, Стоит. О, о, о. О, о. боюсь Мне смог бы Еще нам Яренья соря, мотал на в на Тайзи, блин. Первый уровень. 200 G. 100 G. Мака Тауэра против Драгоноида. Стоит 200. Равная сила одинаково бакуганы только тут на улад или попасть правильно бакуган в бой бакуган в поле и просто наромастеры еще ловят конечно серия x2 попадаешь два раза получается тебя два раза больше чего там а Шлака рамдомный, если вы полюбили оригинальные игры по Бакуга за тактику, забудьте. В этой игре забудьте про тактику, там все на рамдоме. Ставь вас, выиграйте, в этой игре это рамдомный Баку-сота. Да, это правда, конечно. И мы с же чего 4 серию запишем сегодня. С вами бои скучные. Холор, Наполеон. мы столкнулись с ним. сто 100 же силы, больше лидов нет. ничего Ничья больше джи силы и трокс ган в бой драгоноид на поле трокс на поле показатель g одинаково больше данных нет нормально нормальный соперник везет или не везет ничем нормальный второй бой третий бой надо стопроцентно Трокс против Маккадавра. Маккадавра. Покуган бой. Трокс, на поле. Маккадавр на поле. Бэм, давай. А, твой пулган не попал. Так, чем больше я так сделаю, тем больше урон и закончишь с тобой катку, да? Ну, отлично, в принципе. А, хотя бы что Ну что, давай с ним сразимся. Давай, Манч А, Юли, ты на бой. давай посмотрим, что ты способен. Блин, или Макс Поле игры открыть. Ну что ж, давай там. Так, куда мне, куда мне кинуть? Вот сюда. Квартоврата поля. Пока картоврата должна быть где-то вот здесь. Бакулганы в бой. Максотавр в бой. Так, на поле. Что там делаешь, а? Покупает? Лишь все такое. Так, вы заметите, мне... точно. И 80% это у нас дополнение какое-то. Ну что ж, получай. Ах ты. Есть <реклама> 45. Блин. Ау. 305 блин еще 5g осталось мой драга я добьет да лайк ставьте плюс, подписывайтесь дискорд я убрал а начнется на на фигурю чем масор на 626 маламу мама 77 все важно все важно синдос не но ну они конечно красивые аквас милоус Ясненько, и всё, ух ты, си Ага, значит, 600 джи это прям по сериям. Я помню, что тут максимум было 400 джим и последний Покуган, Хаус. Нелиус. Ага. Потом будет 600 джим. На поле, вау. Показатель Си-Джи, Сил У меня тоже 2Х, он умеет играть, чем первая чайня. Потому что показалось сопернику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 А кукан бой. Победа за мной. 500. Так, у меня еще и 100 стоят. Посмотрим, как получится записать вам стрим об этом. Давайте на кусочки. Тут, иначе нельзя, тут у нас ракета какая-то. Хм, Что-то не так. Эээ, здесь... Явно он сюда кидает. Ну что ж, давай-ка. Максатавар, вперед. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Уровень сиджи... Бакуган в бак, бой, Бакуган на поле ой ой не хердык, слушайте, он попал Бакуганом. Сто джисио. он победил. Прикиньте. Показатель GCO 300 g Больше данных нет. Драго, докажи, что ты сильный. В бой, драго. я зовут Макс И это у найти поисках но я думаю о канале найдется так даже способности не нужны были все я брал если будет такая карта минус тот же силы э, дарку сам как назвал гуган о плюс 200 арганоэлем то как так вот. а что ж дорогие друзья всем за рассмотр с вами макс риск и второй уровень всем удачи и пока И карта в рот открыть. Так, так, так так Ага, не сработал. У нас уже плюсик 245 силы. Ну что ж, получай. а а 630. Драбу, давай. Окей, дн. Багуган бой. Дракул на поле. Блин, пошли мой касса, минус. Гуахоут. Ум харво. Я дусил я валяю на звук. Найд... Хтайр, ба... Хтайр, да сам! Что же Убегатайся, Рокс и все Тут намало, а вы синий, тут мало. Хм-хм... Мышь, ербай... Наслабь, ба... Вару за город. Вот, я не жду Ну, вот, я душу, мне крах не да, не стал к столкну. Ммм. Мы не Тихо, тихо, 220, блин, блин. Ладно, все, не даемся. Баксатавер, бой. Бакуган. Ой, багуга Бонус команды. Ну да, после этой игры каждый. Игры дает ему бонус. Да, он выровнял. Блин. Хорошо, я тебя запомню. Аю. -а Уровень. Где же твой? Уровень. Ладно, подождем. Блин, не поверю, как так может опоронять нас. Драгу, проснись, почему ты я ошибку сделал. Извини, Дэн. Так, смотрите-ка. Вы по брате Как там зовут Гера? Багуган бой. Багугана боя. Как-то так, вот значит. Ух ты, он тоже кинул Баку -Ган. А, это же не Драгу. Блин, я перепутал, извиняйте. Перепутал. 800 же силы, ага, минус. Ну что, научился? Аю. Хм, еще не до конца. Ладно с тобой. Ну что ж, гер как там? Гер за защитой. Броня в бой. Броня на поле. Я не знаю, что с этими людьми. Просто будем их выигрывать. 575 же силы. Давай, давай. Это долговато. Хаулер, У него тоже есть Хаулер, Бакуган-вой, я знаю как это остановить! Остановить! Блин, мы могу. Мимо... А, это его ворот! Блин! Минус-торм! Мы проиграли! Серега-3! О! А, он думал, что я А, Мэсс! Сиди-эш! э э э э э э э э Сняй. Сняли книги в снег, подожди, он знает, но... жили сняли как на Вот и Это не будет, да. Вот кусок Даже там Вот, все, нам радуется. Я Сняли. Мы Сняли. Мы Мы Я помешиваю вас. вот ну и Ага. вижу. вижу.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 Ай, что вы едем на чужом месте? Нет, давал, мы таки. Ай, лован, ловгар, лов ничего не Ваёл пандровах сгам. Елбу, сгам. это в дешевле шурах. Вадил я жду лапжа цунь. Мон, мон, мэн, мэй нэй Нам жду лапы цыгэ, холпын, холпын юн. это...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 Идет нас не сняла, а там в ламутках отцу унеси, но гордон дал. Вот же анимасы. Ладно, я давай, Нет, ты слишком крысин для меня, Баку-Конвой. Ты чё делаешь, эй, эй, эй, блин, он упал, смотрите, он упал, есть! У нас Баку-Кон там сто мы такие слабые. Не ладно, ждём Драгу, он там затащит, блин, право, Драгу, блин, блин, блин, конвой Бакуган Баку-Кон на поле, ха, получай. Файки у Драгу. Ух ты, 150, получай, а-а-ю, неплохо, да неплохо, уровень силы 75, нас больше, Драго, ты пошли не бой, давайте, это последний бой, Бакуган в бой, Драго, ой, ё -моё. на поле, на поле, Файстер, старый, там тебя, поле игры открыто, как мы уже сказали, Горкион, минус, Парус, я выиграл на 25, а, блин, еще продолжение, 10% у него осталось, уровень силы 10%, ладно, это пошли, Бакуган, Победим. побеги, Бакуган в бой, удар разыграет, ну и там два сразу же. По как это происходит. БАМ, где э, закидывает Иначе не влюбить сразу же, а им один. Там э, два сразу происходит. ветер все сразу, сразу, на то два сразу же Такой себе удар, да? Так, вот, кстати, очень напряженный. Тут сразу же, да. сразу же, вот, вот, вот, Белого вот, тут вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, конечно, наносит минус вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, сразу же вот, один, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, и тут так кто-то смотрит. Опа, оно это какой-то бой. Но цена уже была. Я проходит. Ходит. Или как он все будет новый бой. Так, так, так, так, так. Вот это сила, блин. О, как-то такой. Это как француз, как наносим удар. Сразу же, вырубаем, кстати. Так, кто-то это посмотри, прям чесность наносит сюда, БМ. Игра 1, второй. Пау. Как так? Активация Бакугира. Чтобы вы освободить вы мощь, выберем ногу Бакугана. Гира, Бакуган должен раскрыться на... На физическом Баку Гире. Ясно, ясно, уже понял, так и Если Бакуган активирует свой Бакуган Гир, то он будет действовать до боя. Действовать, это конечно мощно. Ну что ж, Бакуган бой. Бакуган на поле. Вот они силы, что джи. Карта ворот открыть. Нам. Карта ворот постанает открыть силы. А, у тебя Диагу... Бакуган не раскрылся. Ну получается. У тебя было 30 джин, а ну что? И в было это была бы выиграл, если карта ворот Именно бы увидела. Ну что ж, драгон. Нам сказали, что нужно сюда бить. Окей, Дэн, я за тобой. Окей, Бакуган бой. Драго на поле. Карта ворот открыть. Бакугир. Доспехи бой! 250, ну ладно, там. Доспехи активированы, 310 сойдешь Ха, неплохо, неплохо. Ты что тут думаешь? Давай еще. Холодно. Бакуган бой! бой! Бакуган бой! Багуган бой! Багуган бой! Багуган бой! Багуган Не Багуган бой! Багуган не Багуган бой! Багуган бой! Скажите победу на нашим, так, так вы получили Оп, это значит поинты Пятый левел, о Вентус, ну окей, ну тут мы пайрусы Ух ты, что это такое? Пайрукеон какой-то Плюс 20% силен А где мне его взять? Классно, открытая новая схватка а -а. Забираю двоих сразу же, что происходит непонятным образом Потом паука вырубает уже Так, фронт сопротивления Чейз, но Чейз должен да, что-то еще запустить, идем блин а значит что не запустил сразу да? давайте покажу что это будет значит мансина подожди неправильно ну как то так вот было покажу потом следующей серии пока что и бой продолжается я думаю кто-то выиграет удар в игре ну и сразу же выматывает мультфильме, кстати, интересен да. на удар сразу же бам бам четыре удара происходит, один мгновение и сразу же вырубает. Человек побеждает Как думаете, кто победил бы, на вашем мнении? Пишите комментарии оставляйте комментарии, читайте комментарии. И уда там пишут очень мудрые люди, такое было, да? Ю, ну, давай, ю ю Сможете победить, ну как-то вот так вот. Ну давай схватку Так, смотрим. Вентус. Ну тут по уровню, да. Каждый уровень, каждый бакуган. Вот, 300 же силы, Даркус. Хау. Да, потом живут по тысячам за да, прям все сезоны. Первый, второй, третий. Я уже досматриваю третий сезон. А вот четвертый такой вот новый мультяшный. Потом посмотрю, если вы хотите со мной смотреть, то слишком уж шаталкивающая штучка. И как будто имплантянина. Ладно, мы проиграли. Возможно, у него будет просто ноль. М -м да, это один процент. А, -а, -а вот в общем дело? После третьего раунда. Можно получить столько очков, 510, это очень много, 510. Ворот, карта ворот. Неплохо, неплохо, Макс Риск. Давай, Бакуган, бой, драгу на поле. Смирай, драгу 2 тысячи тысячи, блин, ну как ты мог? ё-моё. Ты у нас, Бакуган, бой, Бакуга на поле. Ха, ты не открылся, ты закрылся там. Ну что ж, ты не промазан, чувак, ну что ж, давай там. Так, всё нормально, что же силы у меня все. Ха, это мало. Ой-ёй-ёй, -ой -ой. так, скоро будет уже третий раунд. Mm, да, это раунд водим. Когда ты покупаешь меня на поле, будут, тогда мы даваем сюда. Меня силу собираем, можно. Да, да. Да, это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 даже он против драку против трюкс или вообще где-то общался. Он же, он же, он же, он же, он же, он же, он же, он же, он баку Бакупот 200 G. Uh -huh, ясненько. У нас пока что все нормально. <laughs> вот этому профессионалы По пайрусам. Бакуган бой. Бакуган на поле, блин, блин, блин, блин, это. Ваша жизнь... Жизнь... жизнь Так, давайте. Бакуган бой. Бакуган на поле. Бурунсиво 100 G. Бурунсива 200 g А, не стом. Так, держимся. Ну что ж, Бакупот смотрим смотрим очки, смотрите 152 силы нам бонус такой вот ну что ж давайся Чайно! бонус а чем у меня еще без и люблю но и люблю мою ночь ночь ночь Изя в не Налюбилась жить членом. Мой, большая, мой, ты большая, на большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, большая, вот на пауруси я становлюсь на танчочек, такой красивый. Кстати, как вам превышка? Оцените в комментариях. Под низом. Также лайком. Также подписка на канал. А Быстро нажимаем на третий. Битва. Мы прям не промахиваемся. Так, то так, так, блин. 305G. Даже до 500 не можно накопить. Так, минус 100. И бонус. Бонус атаки, отлично. 305, блин, не до конца. Он мощный. Массатом. Окей, четвертый бой. Хоукор. Блин, у него 300 же силы. Блин, уже невозможно победить. Ха, он бы промазнул? Так. Блин, знаете, он промахивается. Мы даже никогда не видели, как он бьется. Ну и ладно. Вы просто в шоке. Что? Минус 100? В смысле? В смысле? Ничего. Офигеть. Он карту в рот открыл. Ладно, Бакуган в бой. Бакуган Наполеон. А, первый Бакуган, который появился на моих глазах. Битва! Вот так типа. Тебе... Он выиграл Чейсуну. Можно мне что-то новое ну, а подумать. Это как-то не так вот. Из-за этого что мне тут кубиков рубиков потеряли. Тактика слаживания Можно сработать. Так тогда смотрите, у нас есть ну Возможно, что-то вы тут напишите в если то найдете. Да, и скиньте. Скрин только нарисуйте только вот, например, этого. Монсума. Ну, например. Это Мой сын, мой отец. Потом, сортуя, мы лезем, мы лезем, да? Мы лезем, да? Суд Роукс. Суд Роукс. не Я без не... Да не жить. Теперь начинаем. Давайте как так, мансуна, Поговорим как-то. Так, значит, я Кубик заберу, потому что нам нужно спасти мир. Нет, ну я хочу спасти мир, а не ты. Я тут, чтобы всем помешать, мансуна в бой, пьем он не открывается, звери появляются. Кто еще не знал. Так, период. Потом исчезает. Это вот начинается монстр. Но они показываются. GCV. Будем сообщать. их. потом сразу... Рока, кстати, нет, да? Кстати, у меня был рок, иди, да, белый, Меня потерял, прикинь.